Хочешь, тебе расскажу я под сводом небес Вечную сказку о нас Может быть, жили с тобой мы на этой земле А что же потом? За рассветом и закатом Станем мы с тобой звездопадом, звездопадом Верны, и нас прибьет к берегам, снова как волны, бежим, все мы разделены в один океан, время прочдет нас с тобой. Свет с начатами Станем мы с тобой Звездопадом, звездопадом Станем мы